Приглашаем всех вартовчан и гостей города на праздник весны и труда. Первомайская демонстрация стартует на набережной в 11.30. В 12 дня народное гуляние «Венок дружбы» и фестиваль «Чайпут путфест